Если кто-то будет задавать вопросы из зала, я буду их повторять, чтобы... Ну, если не забуду, конечно, да, чтобы... Поднимите руку, кто уже закончил школу. Отлично. Так, и, соответственно, кто младше девятого класса, поднимите руку. Так, понял, все, все понятно. Тем, кто младше девятого, может быть, не все понятно, но... Ничего страшного, ничего, вы... Получите мощный, э, такой как бы стимулирующий, ну, вы поняли, да? Вот, да. Э, значит, смотрите, э, когда-то было давно-давно, первый раз э, мы начали, значит, со школы по 1.07 когда-то дружить. Э, заходите, заходите. Э, мы, значит, провели лекцию про телеоферма. Э, и в каком-то смысле мы там вот ну, рассказали про историю теорема фирма и так далее. А, и, наверное, я сказал, что вот отдельно интересная э, будет история о том, а что было после Великой Терем Перма. Да? То, что было до нее, это было долгое-долгое-долгое доказательство. Эй-эй. А каких вам мастеров пишет? Школа 2.1.7. Кто не проверил фломастеры, они не пишут нифига. Сейчас найдем. Так. Да. Вообще нет. Ну они вот пока, вот это только один пишет, эти три вообще да, не, не пишут. И если можно, зелененькие и красненькие еще. Вот. Так вот, 1637-1994. Это годы жизни Великой Теремы Ферма. Неплохо, да, По -по -по пожить там 357 лет. Вот Люди столько не живут. А вот теоремы столько живут. Теоремы живут и дольше. А некоторые теоремы живы до сих пор. Например, гипотеза простых близнецах. Жива. Два с половиной тысячи лет как. Жива. Жива и живее всех живых. А некоторые теоремы вот умерли, значит, скоропостижно, а некоторые долго умирали. Но вот теорема Хирма окончательно закончила свое существование в 1924 году, когда Эндрюй Варус опубликовал полные доказательства, но там их были ошибки, то поселок, но дело в том, что такая наука, как математика, она вот как, о, спасибо, спасибо большое, так, принимаю вот этот самый, да, да, да они, они Пиши, отлично, отлично, отлично, вот эти три можно добавить, вот, а вот эти вот, это все новое, это все новое, шикардосик. Вот. Да. А это еще вообще, в принципе, не проблемы, будете научиться. Да. не как вот у нее что там, какая-нибудь наука другая, там химия или биология, ну, что-то открывают, там что-то еще открывают, осознают это что-то открытое, да? Иногда кто-то говорит, я придумал там, как Менделеев. О, блин, вот, смотрите, она мне приснилась, да, рисует таблицу. Но бывает, да, но в математике все устроено, как у Менделеева, все. То есть оно приснилось, оно пришло, оно свалилось там откуда-то на тебя. Ну и идея следующая, что математика, она никогда не должна остановиться, она не умеет останавливаться. Если какая-то гипотеза не дается, как, например, гипотеза о простых близнецах, то что с ней происходит? Ее упрощают, да? Ее пытаются ослабить условия, чтобы суметь хоть что-то доказать. Это отдельная история про эту гипотезу, может быть, когда-нибудь я прочту лекцию про это. Ну, я много раз читал до этого, ну, я имею в виду, даже, может быть, когда-то в этих стенах прочитал. Вот. То есть, как бы, если гипотеза не дается, то ее ослабляют, доказывают в каком-то ослабленном варианте. Что-то про этот вариант начинают понимать, пытаются понять, чего не хватает для общего, но, в общем, подступают с ваших мест. А что, если, наоборот, она доказалась? То вот как в Великой Теремфирме. Что делают? Усложняются. Правильно, ее просто усложняют, да. То есть, спрашивают, а какое более общее утверждение можно было бы доказать? То есть, ее как бы обобщают, так называют математики, Обобщение. Ну вот, на самом деле, у великой теоремы Ферма, которую я напомню формулировку, у нее следующее, что а, x венный плюс y венный равно z венный не имеет решений в целых числах, где ну, x, y, z просто больше нуля, а m больше двух, то есть начиная с трех. Вот. Ну и спрашивается, как же можно было бы ее здесь обобщить. Ну и было там несколько вариантов э, задач более общих. Например, напрашивается такая задача x в степени а плюс y в степени b равно z в степени c. Да? Вот. И такая гипотеза действительно существует, называется гипотеза била. Вот. Ну, значит, здесь, разумеется, какие-то надо задавать дополнительные условия, небольшие, там типа взаимной простоты их, или там какие-то еще коэффициенты нужны какие-то условия, потому что иначе ну в некоторых случаях можно ее опровергнуть. Скажем, один раз я шел по улице, у меня раздался звонок телефонный. И я вообще никогда не беру с незнакомых номеров. Но бывает иногда, как-то рука сама что-то повернула, взяла, случайно ну, как-то. Или я ждал звонок от кого-то, да, и я не знал, с какого номера позвонить, такое бывает, тогда я в этот день беру. И вот я взял, и там раздался заикающийся голос. А Алексей Владимирович, я, продержь, гипотезу била", сказал человек таким дыханием. Прежде чем послать его на, на несколько боков, я не успел даже это сделать, как он сказал, «Смотрите». 2 в восьмой плюс 2 в восьмой равно 2 в девятой. После этого был послан, значит очень грубый но его, значит навсегда. Но суть в том, что здесь, естественно, нужно какие-то дополнительные условия накладывать. Да, но значит это только один из вариантов. Какая, какая, какая будет сейчас здесь красота в доске, да? Вот. Значит, Гипотеза это, ну, до сих пор является гипотезой, ну как бы это сказать На самом деле, вот такие трехчленные уравнения встречаются в большом количестве математики Просто навскидку Есть знаменитая задача поиска всех решений при n равно 2 Называется задача Пифагорова в тройках. Имеет полное решение еще 3000 лет назад. Сделана она. А есть какие-то там задачи. Например, вот такая есть гипотеза Каталана. минус у 1 равно 1. Тоже такое трехчленное соотношение. Трехчленное соотношение вообще привлекали ученых. Ну, потому что что может быть проще, чем трехчленное соотношение? Да, что-то плюс что-то равно что-то. Но и вот эта вот гипотеза, она, между прочим, оказалась очень крепким орешком. И умерла она только в 2002 году каким-то ужасно сложным методом. Я не понимаю ничего. Там слишком там, оно большое и это доказательство. Но суть в том, что надо решить вот это уравнение в... Ну, там, в... Там, К, конечно, больше или равно двух. Х, у, соответственно, положительные просто. Все целые. Ну, вот так вот нужно... Значит, найти все случаи, когда в натуральном ряде рядом стоят две степени, кто может привести какой-нибудь один пример? Да, да. Так вот, гипотеза, а теперь теорема, утверждает, что отсюда следует, что x равно 3, k равно 2. Y равно 2, или равно 3. Все. Точно. Не бывает больше никогда. Во всем натуральном ряду степени с больше не будут. Это на самом деле, вот уже в этом месте, да, если человек начинает об этом думать, он начинает как бы поражаться силе математики. Как можно вообще такую вещь доказать? Ну, казалось бы, ну вот они идут, эти все степени, эти степени огромное количество, да, у, любой, у, любого, у любого числа безумно бесконечно много да, степеней. Как можно вообще утверждать, как это можно провести такое рассуждение? но вот, Однако действительно можно, и это доказанная теорема, можно утверждать вот, полностью, стопроцентно, что это только в одном случае происходит. Потом, значит, есть трехчленные соотношения э, вот такого вида. Вот я сейчас напишу одного, и все поднимут руки, кто знает, чему очень актуальному в нашей жизни это соответствует. Сергей, знаешь, конечно, ты тоже знаешь, конечно, да? Больше никто не знает, даже взрослый, да? Это, посмотрите внимательно, с этой, значит с этим уравнением столкнется каждый, кто захочет разобраться в функционировании криптовалюты Биткоина. Это ее движок. y квадрат равно x кубе плюс 7. Над, изучать надо, над системами остатков отделения на простое число. Но вот есть такие математики замечательные. Конечные поля, как говорят, да, у нас. То есть берется простое число и берутся все остатки деления на него. И эти остатки, они потрясающим образом устроены. Здесь тоже можно выполнять все четыре операции, не выходя за их предел. Даже деление. Но ну, про деление это не вполне реально, но тем не менее, там, если вы не пытаетесь делить на 0, то они друг на друга все делятся. Можно указать, там, например, чему равно 2 разделить на 7, да, ну, в каком смысле, да, нужно это сделать? Нужно найти число, которое при умножении на 7 дает остаток 2 при делении на простое число. Вот в этом вот точном смысле. Вот. Ну и вот э, при функционировании биткоина берутся жуткого размера простые числа, там, вот такой вот длины, и там кодируется некоторая операция с точками вот на таких кривых. Эти кривые называются эллиптические. Это типичный пример. Эллиптическая кривая. Ну и придумал их, на самом деле, биофарт Александрийский. Ну, конечно, он, наверное, так их не называл, но он пытался решать самым разные вид уравнения, в том числе и вот такие, в целых и рациональных числах. И вот он придумал прием, который сегодня везде выявляется, используется прием сложения точек в некотором смысле. Ну вот, ну и, соответственно, можно здесь обобщать, там можно написать y квадрат равно x кубе плюс k, при каком-то k, на самом деле общий вид эллиптической кривой даже четырехчленный, любая эллиптическая кривая свойства вот такому виду, я не даю определения того, что это такое, потому что сегодня, строго говоря, мы будем не об этом говорить. Вообще у нас, у меня в ближайший месяц три, минимум три выступления про АБЦ гипотезу, и идея стоит в том, что они будут не очень сильно пересекаться. То есть это не будет повтор одной и той же лекции, да? Как бывает, я еду в какой-нибудь город э -э, и говорю "Математика для всех". И кто-нибудь придет, говорит, ну это редко бывает, но бывает. А Алексей, ну ты что, что выступал он в Тюмени выступал, у тебя была математика для всех? Я говорю, вообще пересечения не будет. Не верите? Десять раз могу прочесть математику для всех без единого пересечения сегментов. Просто с одним названием. Так что даже не переживайте, приходите, человек пришел, пускал. Без вопросов, да? Вот! Значит, такие двучленные уравнения. Есть еще замечательное двухчленное уравнение вот такого вида. И называется оно уравнение Пелля. Его предлагается решать в целых числах, а m здесь фиксировано, раз и навсегда. Ну, например, y квадрат минус 61x квадрат равно плюс минус 1. Вот такое, например, уравнение я не случайно здесь написал 61. А, вот, кто интересовался уравнениями пеля, а, значит, тот, наверное, этот пример видел. А, вот у этого уравнения существуют целые решения. Существуют. Но первые из них больше миллиарда и по x, и по y. То есть это такая как бы штука. Но еще круче, еще круче там. А, с, некоторым, вот, с кубическим уравнением бывает еще круче. Есть такая фруктовая задача. Это пока так, небольшое введение. Ну, давайте последнее, последнее про я скажу. Есть такая задача. Мальчики принесли яблоки, а девочки бананы и кири, например. И составили вот такое странное выражение. Да, то есть поделили количество яблок на количество остальных фруктов. Потом поделили количество бананов на количество остальных фруктов. И конечно, киви на количество остальных фруктов. И обнаружили, что оно равно 4. Могло ли так быть? Задача, с, ну, исключительно, так сказать, с подвохом. Ответ в этой задаче такой. Да, могло. Но количество яблок, бананов и киви примерно 80-ти числа. Есть совершенно конкретный пример. О, и ну, вообще, как бы, вот, это тоже из серии, как такое вообще может быть, как на такое можно выйти, как этот пример можно нащупать, да? Это все вот, это магия диафанта Александрийского, это вот расслабление всей истории. Вот. Но, в общем, человеческий мозг здесь продвинулся достаточно далеко, и так как трехчленные уравнения были в самом центре внимания более-менее всю историю математики, то неудивительно, что самое далекое обобщение было высказано именно... В форме трех уравнений и выглядит оно так. Ну вот, что называется, э, наверное, решили, э, что немного абстракционизма да, не помешает лекции по математике и дали такую странную доску. Весна. Да. Весна. Весна тает снег. Видите, какая грязь. Надо красиво, потому что это весна. Так, ну ладно. Что, что поделать, да? Можно перевернуть. Да, можно перевернуть, но после этого второй раз уже перевернуть не удастся. Перевернуть можно один раз. Я лучше подержу заднюю сторону для каких-нибудь самых-самых важных, ладно? Вот, моментов нашей лекции. Но это, это конечно, да. Но это, мне кажется, что в этом отражение сегодняшнего дня. Вот, это эффективный менеджмент. Вот, вот, он, он вот так выглядит. Так, ну поехали. Значит, итак, э, гипотеза АБС. Гипотеза АБС э, начинается с невероятно общей э, посылки. Пусть А плюс Б равно С. Вот так просто. Пусть А плюс Б равно С. Это вот начало, да, формулировка. Но нужно уточнить, что это, где. А, В, С, натуральные, да? взаимно простые, я должен сказать, попарно взаимно простые или в совокупности, или не должен говорить? Правильный ответ, неважно. Если А плюс В равно С, то из взаимной простоты в совокупности следует, конечно, и попарно. Тоже? Ну, обратное. Вот. Поэтому вот так я напишу просто. Натуральные и взяли на простые. Так вот. Тогда. Я сейчас напишу странное слово почти всегда, а потом мы будем его уточнять. Хорошо? Тогда почти всегда. Почти всегда. С больше чем. Сейчас тут напишу в скобочках. Произведение простых чисел входящих в разложение а Б, с на множители на простые множители вот ну то есть понятно так как они например на простые то у них тут будет совершенно не пересекающиеся разложения то есть не будет общих Простых множителей у А будет так, у B будет так, у С там в степени B это S, у С будет, каких букв еще не было, э ну G, допустим, да, G1 в степени гамма 1 и так далее, G L в степени гамма E, например. Да? Каждое натуральное число согласно основной теореме арифметики единственным образом возлагается, раскладывается произведение простых, взятых степеней. И, значит, соответственно, э, здесь просто утверждается, что вот это вот э, C, да, почти всегда кажется больше, чем P1, P2, так далее, PR, Q1, Q2, так далее, QS, ну и G1, G2, так далее, g то есть по одному разу я должен взять, по одному разу, я стираю степени, вот. Ну и вот это вот, э, еще, значит, это у нас... То есть название радикал числа АВЦ. Радикал числа – это когда я записал число. Слушайте, а можно одной из окон мы откроем, например, моё? Никто не заболеет? Нет. Нет. Можно я тогда открою, а то охрененно же сразу встала. Вот, сейчас. О, отлично. Так. Вот. Uh, то есть радикал числа, это я должен записать число в виде вот этого произведения согласно основной теоремии и стереть все степени. Ну и, uh, значит, важное замечание, что радикал числа n всегда меньше или равен самого n, раз я степени стираю, да? И радикал числа n равен n тогда и только тогда, когда n, ну как-то скажет точную формулировку, есть такая, есть такая арифметическая формулировка. Когда что? Простое. Ну, простое в одну сторону. А вот чтобы тогда и только тогда надо... Как? Взаимно. Нет. Радикал считает равен n. Тогда и только тогда... Когда? Потому разу. А? По тому разу входит. Да. И это у тебя говорят, свободно от квадратов. То есть не делится ни на один квадрат, ни на, ни на какой, ну, не делится на квадрат какого-либо нейтрального числа. Вот. то есть как, как только появляется квадрат, понятно, что у нас снижается, а если свободно квадрат от значит, что оно равно произведению простых, разных. И тогда действительно радикал не снижается, он остается равным этому. И в, вот здесь вокруг гипотезы АВС, Возникает отдельная задача часто, определить, что данное число свободно от квадратов. Такая вот алгоритмическая задача. Вот у вас есть некоторое число, ну там, допустим, вот я написал там 17, 533, ну так, я взял на скидку его случайное число, взял какое-то. И я хочу проверить не то, что оно простое, а то, что в нем нет ни, ни, ни одного простого в квадрате. Скажите, пожалуйста, а вот как вы думаете, сколько мне нужно проверять? Примерно до какого числа? Вообще, как проверить простоту? Вы знаете, как проверить простоту, кто знает? Да, простоту до корня. То есть вы э, проверяете до корня из n. Если на, ни на какое простое до корня из n не делится, то и на более старше тоже не делится. Ну, всего неких очевидных причин. Домашнее задание для тех, кто сейчас не понял. Вот. А вот, свободно от квадратов. А куда надо проверять простые числа? Упражнение. До корня кубического. Докажите тоже дома, что вот это вот, как бы, для проверки свободно, свободности от квадратов до корень кубических. А корень кубический, он гораздо меньше, чем корень, да? То есть, например, для числа порядка миллиардов проверять до 30 тысяч простоту надо. Но это, это безумное количество простых, да? А свободность от квадратов только до тысячи. Ну, до тысячи это, ну, как бы вам компьютер быстрее. Вот. То есть это как бы гораздо более простая задача, чем пояснение простоты. Гораздо больше по размеру числа можно проверить на свободность от квадрата, чем на простоту. Так, так вот. Я теперь должен да, объяснить, что же означает почти всегда. Первая идея стоит в том, что э, всегда, кроме конечного количества таких равенств. Да? Первая ну, идея, что такое почти всегда. Но, к сожалению... К сожалению, нельзя такого утверждать. И вот почему. Сейчас я вам объясню почему. Ну что, придется использовать вторую половину, да? Доски. Для этого. Да, если будет стерка с спиртом в основе, то вероятно доска очистится. Так, ну пока. Значит, давайте я приведу. Да, и заодно я покажу некоторые примеры, когда нарушается, да, это правило. Вот. Значит, первая тройка, да, тройка АВЦ, определение. Тройкой АВЦ, вот какой, как, как, как, как раз той самой, о которой лекции, да, АВЦ тройки. Тройкой АВЦ или АВЦ тройкой, да, называется ситуация... А плюс В равно С, ну, где все то же самое, да, А, б С натуральные, взаимно простые, и С больше, просто больше, чем радикал А, б С. То есть, когда вот возникает противоречие, да, тому утверждению. Ну, если вы на навскидку возьмете, там, скажем, 53 там, плюс 7 равно 60. Я, вот первый что у было 53 плюс 7 равно 60. В радикале уже 53 есть и 7 есть. Это простые числа. 53 умножить на 7 сильно больше, чем 60, да? А еще и 60 есть что-то. То есть, как бы, понятно, что если там случайно взял тройку, то ничего не выйдет. Но вот я вам беру такой тройку. 1 плюс 8 равно 9. Вот. Это первая тройка АВС. Смотрите. Вот девяточка, да? А... Спасибо. Это все та же, видите, это все та же, э, которая гипотеза каталана, да, э, единственное исключение, гипотеза каталана, в ней, чему равен радикал? Кто первый поймет говорить к слову? 6. Да. Э, он равен 6, потому что здесь простой только одно, 2, в, ну, тут 2 в кобе, да, а здесь 3, 3 в квадрате. Значит, соответственно, снимаем, снимаем квадрат, снимаем куб, остается 2,36, оно меньше 9. Но тогда, вот дальше я хочу сразу же показать, что у нас нет надежды на то, что только конечное число контрпримеров. Почему же у нас нет надежды? А вот почему. Давайте разведем вот это все в квадрат. Итак, 9 в квадрате равно 1 плюс 8 в квадрате, да? То есть 1 плюс 2 8 плюс 8 в квадрат. Ну и видно, что это 1 плюс 16, ну, на какое-то число t. Согласны, да? А это 3 в четвертой. Получается вот, вот, получается вот такое равенство, что 3 в четвертой равно 1 плюс 16t. А теперь давайте посмотрим на, на радикалы. Да? Ну, на самом деле здесь t, понятно, равно 5, очевидно. Да? Вот. И получается у нас новая троечка. 1 плюс 80 равно 81. И здесь радикал у нас равен 5 дважды 3 все простые, которые входят здесь только тройка, здесь 5 и 2 то есть 30 ну видно же 30 меньше 81, опять у нас кода пример но дело в том, что дальше пойдет в том же духе, вот давайте я и это тоже квадрат возьмем 1 плюс 16t равно 3 в четвертой я возвожу в квадрат 1 плюс 16t в квадрат равно 3 в четвертой в квадрате, то есть 3 Точно. А теперь посмотрите сюда. Я утверждаю, что это 1 плюс 32s при каком-то целом положительном s. 1 плюс 32t плюс ну, 256t квадрат, но это тоже делится на 32. То есть смотрите, что происходит. Накапливается здесь степень двойки Почему я уверен в том, что это обязательно АВЦ-тройка будет? Потому что здесь 2, здесь 3, и здесь максимум S, радикал вот этой тройки, да, вот этой тройки нашей, не может превосходить дважды-трижды S, потому что, ну, радикал всего остального – это дважды 3, ну, а S может быть свободно от квадратов, может не свободно, если не свободно, тем лучше для нас, правда? Ну, даже если свободно, все равно не больше S. Но 6s, 6s, да? Явно меньше этого. Ну, то есть у нас 40 в вот. Причем, более того, с каждым разом двое-то тут появляется все новое и новое, а радикал все время равен 6 умножить на вот это. Поэтому даже отношение c к радикалу, c к радикалу, может устремляться к плюс бесконечности. То есть, мало того, что на самом деле опровержение у нас уже бесконечное количество. Ясно, что на каждом этапе это можно делать. 3 16 будет равно... 1 плюс 64, там v, ну и так далее, да? То есть здесь будет накапливаться степень двойки, и радикал каждый раз будет все меньше в отношении к этому числу, если разделить, если разделить. Будет стремиться к бесконечности. То есть вроде как, где же мы будем брать гипотезу, Как вообще мы будем ее формулировать? У нас есть бесконечное количество контрпримеров. Вручную, вот так вот. Ручки построены. Бесконечное количество примеров, И у нас есть при этом... Еще и ситуация, что это С даже в отношении кардикала стремится к бесконечности. Как же быть? Что же делать нам? Надо. А вот оказывается, что надо делать. Правильная формулировка звучит так. Значит, итак, давайте это мы сотрем, там направление. о Ин Инновационная тряпочка. Инновационная. Стирает. И наоборот. Традиционная умеет работать. Да? Вот, стирает. Только чуть-чуть. Ну, попробуем здесь теперь, теперь. Сейчас будем... А, сейчас сформулируем. Во-первых, я наконец сформулирую строгую форму гипотезы АВЦ, да? А во-вторых, мы поищем некоторое количество примеров. И я вам расскажу, что вот сегодня нет занятия вообще более увлекательного для начинающего математика или программиста, чем поиск контрпримеров гипотезы ABC про, просто реально, вот э, есть примерно 200-250 тысяч человек которые сидят на соответствующих сайтах и вместе делятся тем, как кто-то из них придумал новый метод построения АБЦ-3 просто огромное количество народу, да, в мире этим занимается и это действительно просто захватывающее занятие, честно, просто очень захватывающее вот. Честно вам скажу, что если у меня когда-то выпадает свободное время, я сам с огромным удовольствием пытаюсь придумать что-нибудь про то, как можно эти тройки еще выдумать. Но как бы, научные деятельности это не делать, потому что научные деятельности, когда ты еще проверяешь и не сделаешь это для себя. Да? В чем разница? Это просто упражнение дома и научной деятельности. В научной деятельности ты должен пытаться что-то сделать новое, а если ты просто занимаешься этим ради собственного удовольствия, то тебе на это наплевать. Ты приходишь, рассказываешь, что коллекции тебя спрашивают. А это, если новизна? Ну, да, не знаю. наверное, нету. Какая разница? Вот это вот как бы, разница подходов. Так, э, что я хотел сделать? Хотел сформулировать. Итак, теорема. Вот теперь уже. Теорема. Э, зацените, она как бы, в ней появляется, например, дополнительная сложность концептуальная. Но так как мы уже познакомились с тем, же радикал, числа, ну и как бы чуть-чуть вошли в тему, то мы готовы к этой новой ступень. Итак, вот теперь уже строгая формулировка, не пользуется ОВС. Теорема для любого ε больше нуля, ну, конечно, как вы думаете, да? Как теорема должна формулироваться, да? Любая уважающая себя теорема начинается с для любого ε больше нуля. Ну, я шучу, это, конечно, далеко не всегда так. Но штатная теорема начинается с 0. Существует только Конечное множество равенств А плюс В равно С, где А, В, С натуральные взаимно простые, таких, что следите за руками, С больше радикала А, В, С в степени... Один плюс эпсилон. Точка. Да. Все, вот она. Вот она. Вот смотрите. Отношение цех к радикалу в нашей цепочке вот этих вот равенств на той стороне стремится к бесконечности, но эпсилон падает к нулю. Попробуйте самостоятельно доказать. Это задача по матанализу. Вот что вот здесь... забыл, что я стер. То есть, значит... Упражнение по мотону, понимаете? Упражнение по мотону. Доказать. Доказать. Что? Если εn n такое, что, соответственно, радикал тройки, значит, 3 в степени 2 в n, значит, запятая 1, да, запятая 3 в степени 2 в n минус 1, ну вот это наша тройка вот, радикал в степени 1 плюс εn равно 3 в степени 2 в n, то εn стремится к нулю. Но на самом деле вы доказать это не сможете. Вы сможете это доказать только в предположении, что вот весь тот s, который там был, грубо говоря, да, что там было написано, 3 в степени 2 в n равно 1 плюс s на 2 в степени, ну, там, n плюс 3 или что-то в этом духе. Вот, так вот, только в предположении, что S свободно от квадратов. Держу пари, никто из вас не докажет, что это есть свободно от квадратов при любом n. Более того, это неверно на самом деле. Поэтому это упражнение вы не, не сможете решить. Вы сможете его решить только при дополнительном предположении, что S свободно от квадратов. Ну, это значит, что мы еще не знаем просто про эту серию. Может, кто-нибудь извернется и скажет. Блин, там контрпример, потому что начиная с какого-то места, все эти места в степенью вот такого размера, все большего, я абсолютно убежал, что этого, конечно, так не будет. Вот. Но суть в том, что вот контрпример как бы э, к самой теореме на этом примере построить не удается, потому что такие вот первичные соображения, там вообще слова с конечной присутствую. Ну, можно тут еще, как бы, как это назвать, можно. Ну, это разница, что означает, что я беру логарифм, на самом деле, да, логарифм, вот для старшеклассников, и тех, кто закончил школу. Надеюсь, вы же навсегда запомнили, что такое логарифм, всем закончили школу. Да? Нет таких, кто закончил школу и забыл, это через день после ЕГЭ, конечно, такого не было. А у вас, конечно, не было ЕГЭ, поэтому вы помните это всю жизнь. Именно по этой причине. Так вот логарифм вот этого С, соответственно, по основанию R ABC, вот эта штука, да, вот она как раз и называется называется качеством или в других статьях, статьях фактором, тут вот нет еще терминологии устоявшейся, тройки ABC. Тройки ABC, вот этой вот, А плюс B равно С. Ну и когда я говорю про тройку АВЦ, я как раз имею в виду, что этот логарифм больше единицы. То есть C больше этого, значит, логарифм больше единицы. Но вот этот логарифм измеряет то, насколько, да? То есть мы не делим, мы не вычитаем, мы берем логарифм, а? Вот, и вот этот логарифм, он падает к единице, вот не минуем, куда ни возьми. Вот любую тройку, которую сегодня мы будем строить, очень быстро доказывается, что логарифм падает к единице, если предполагать свободу от квадратов всех появляющихся огромных чисел. А если не предполагать, мы не знаем ничего. Просто ничего. Гипотеза остается гипотезой. И там была отдельная история, такая очень веселая история, что один тип э, в Японии э, заявил, что он все доказал. И выложил в интернет текст длиной в тысячу страниц. И сказал, читайте. Случился в 2013 году. По его было, может, если... Четыре года к этому тексту не прикасались как к чему-то ядовитому. Потом, однако, появился какой-то человек, по-моему, его звали Иван Фрисенко наш, который вызвал этого мужа Зукина целый ряд семинаров, пытался разобраться, что же там написано. В общем, все кончилось уже какой-то статьей на разумное количество страниц, которая в 18-м и 19 году попала в руки Питера Шольца и его э, соавтора Питер Шольц гениальный немецкий математик, философский лауреат, нашел ошибку. Но Шизуки не признал и опубликовал в японском журнале вот, доказательства гипотезы АБЦ. Сегодня вот есть такая проблемка, что э, в общем все согласны. да, ну, на, на самом деле, да на, научный мир, безусловно, доверяет Питеру Шольце больше в этом плане, вот, который провел титаническую работу по проверке этого доказательства. Ну и на сегодня, как бы, общее мнение, если в том, что никакого фамилии нет у нее. Но, значит, насколько она сильна, я еще успею, наверное, сказать ближе к концу. У меня 15 минут еще. А, так вот, вот у каждой тройки есть свой вот параметр, да, показатель ее качества, да, насколько круче там то или иное. Но вот я сейчас выпишу несколько таких очень несколько троек просто в качестве симпатичных примеров. Ну вот, например, исследование кривой биткоина приводит к вот такой вот замечательной тройке с очень неплохим качеством, типа 1.32. Ну там, до, до 100, и чуть позже 100. вы сами напридумываете там что-нибудь типа очень красивого 11 квадрат плюс 2 квадрата равно 5 в кубе, например, тройка АВС, очень красивая. Или 5 в кубе плюс 3 равно, однако, 2 в седьмой. Вообще, когда появляются какие-то очень большие степени, да? Жди, что появится тройка АВЦ. А, ну и возникает вообще вопрос такой. Возникает вопрос. А какие вообще бывают? Ну, предположим, что это, вот эта теорема таки верна. но На данный момент у нас нет, нет никакого примера, никакого даже, никакой идеи, как можно было бы этот контрпример построить. Наоборот, все, что мы узнаем, когда вдумываемся в то, как получены те или иные э, семейства АВЦ, Троек, все время на каком-то этапе неминуемо упираемся в то, что это фактор стремится к единице по ходу тро... размера, по размера троек. И видим, вот, что какие-то какие тиски, да, тиски сжимают, вот это вот вдавливают в единицу. То есть это действительно похоже на какой-то фундаментальный совершенно закон математики. И при поиске этих троек задействованы самые-самые-самые разные методы. И сегодня я хочу вам кроме вот этого метода, предъявить еще один, связанный с уравнением пения. А, и один совершенно неожиданный, который вам... Привет! Который вам... А, ну, кому-то может как бы навести кого-то на соображение, что может быть еще что-нибудь похожее можно а, узнать. Но а давайте прежде, вот смотрите, представим себе, что вот у нас на сегодня как бы есть такое утверждение. А, ну, в частности, там... Это означает, что при ε равно 1 целая, там, не знаю, 1 десятая. Фактически список троек, которые у нас есть, с, с фактором больше, чем троек, э, тут e 0, 1, а фактор, соответственно, 1, 1. То есть с фактором 1, 1 и выше, ну, должен просто какой-то ну, список такой, длинный, длинный список, и больше мы как бы ничего не должны, ну, ничего не знаем. Но так и есть, на самом деле, там, при 1, 1 список очень большой. Ну, скажем, при 1,4 он уже содержит, по-моему, меньше 100 примеров. Просто реально очень мало уже примеров. И возникает вопрос, а, собственно, какая тройка имеет максимальный на сегодня фактор? Вообще максимальный, самый большой, который только есть. Ответ дает следующий метод нахождения, который вот э, этот чувак, на самом деле, он шел, вот, знаете, как человек идет по берегу моря, а вот Я был маленький, мы ездили в Юрмову. точнее, мы ходили на войнарках по реке Гауя, в Латвии. Это было еще в Советском Союзе. Вот. Многие здесь присутствующие будут жить уже в Советском Союзе, а мы жили еще в Советском Союзе. Мы идем по реке, мы вплываем в море. И мама, папа говорят, а тут бывают э, такие красивые-красивые крупинки такие, рыженькие, такие крупиночки, называется это как? Гинталь. Да, называется гинталь. И вот я иду, все собирают гинталь, брат собирает гинталь, мама, папа. А я на прибой, с моей волей, первый раз в жизни видел, да, потом я наступил на что-то, что, блин, что такое мне мешает. А там вот такой янтарь. Мы по-моему приехали в Ригу в музей. Я показал, они говорят, что? Это вообще-то раз в месяц находится такое чудо. Вот это да! И там эти тетушки прямо, они совершенно... Мальчик. Вот такой мальчик нашел вот такой янтарь. Когда вообще может быть? Ну, короче, э -э да. Так вот, вот этот дядя, он нашел янтарь. Что он сделал? Смотрите, что он сделал. Это, это чемпион, тройка чемпион. У нее будет качество 1.6299. То есть вот этот R нужно будет возвести более чем в 3 вторых, да? То есть степень больше, чем 3 вторых. Это самое большое из известных на сегодня качеств для тройки МЦ. Как он ее нашел? И чему он вообще равно? А он стал делать такую штуку. Он берет какое-нибудь заведомое иррациональное число. Ну какие у нас заведомо и рациональные числа? Ну какие? Корни, Корни разных степеней из простых чисел, да? Ну это уж точно. Ну вот он берет там корень из степени из п, и что он дальше делает? Он берет и раскладывает в цепную дробь. А, значит, какая цепная дробь? Это самое вообще красивое, что есть на свете. Я беру корень из двух и пишу. Это 1 плюс корень из 2 минус 1. Ну, кто с этим поспорит? Вот ну, Тогда это равно 1 плюс 1 делить на 1 делить на корень из 2 минус 1. Потому что тут вряд ли, да, можно с этим поспорить. Но дело в том, что вот это, вот это, 1 делить на корень из 2 минус 1, это корень из 2 плюс 1. Так уж вот жизнь устроена. Правда? Ну, очевидно, перенажайте, 2 минус 1 равно 1, да? Конечно, пикачок, я и сам так думаю. Да? Правило, раз Ну тогда я вместо этого записываю 1 плюс 1 делить на корень из 2 плюс 1. Так, и что? 1 делить на 2 плюс корень из 2 минус 1. Будете спорить? Нет. Но вот это мы уже видели с вами, правда? Значит, что тут возникнет? Ну-ка, 1 плюс 1 делить на... Не, не, не, еще рано, мне еще 10 минут. <р Moral> Тем более, две минуты вы мне должны. А вот тут дядя а стоял там проходить проекты или про эту там какой-то. Две минуты с вас. Вот. Значит, это, соответственно, что происходит дальше? Корень, на Один на бесконечности. И это называется цепная дробь. И если она оказалась бесконечной, это число заведомо иррационально. Вот вы хотели когда-нибудь узнать, как самым простым образом доказать иррациональность не из двух? Так вот так. Потому что просто подумайте, что такое рациональное число. Это целый день на целое, да? Попробуйте разложить цепную дробь. У вас очень быстро знаменатели уменьшаются, уменьшаются, уменьшаются, уменьшаются, и в конце какой-то момент все это заканчивается. То есть, любое рациональное, очевидным образом в конечном супной дробь раскладывается. А значит, если у вас предъявлена бесконечная, значит число было иррациональное, число не было другое. Но я к чему? Я к тому, что эм, вот здесь это все двойки. Может, к этому мы еще успеем даже вернуться. Но здесь это все двойки. Это как бы ну, двойки, они. Они маленькие. А он стал делать следующее. Я почему говорю, что они маленькие? Вот смотрите, я взял и проигнорировал вот это все. Это я как бы вместо 2 плюс 1, ну там, вторая с чем-то, взял 2. Это грубое приближение. А представьте, что здесь вот будет миллион с чем-то. И дальше, ну не важно что, я одну миллионную убрал, и от этого дробь практически не изменилась. Понимаете, да? Значит, что этот тип начал делать? Не помню его фамилию, как это Голландец Значит, э -э что же он начал делать? Он начал просто на компе перебирать k и p и смотреть, а в каком случае вылезет какой-то огромный зверь, зверюга, вот здесь, будет где-нибудь, да, на каком-то шаге. Вот, вот, например, вот это будет огромное, да? Знаете, чему равно Пи? π равно 3 плюс 1 делить на 7 плюс 1 делить на 16 плюс 1 делить на 292 плюс 1 и так далее. Обычная наша Пи. Поэтому, если я игнорирую вот эту штуку, то у меня получается очень-очень точное приближение 355-113. До 6 знака дает. Пи, если вы хотите быстро вот его вычли, быстро, до шестого знака, не помните. Берите вот 355-113, и у вас будет очень близко. А почему? А потому что 292. Это очень много. Но ну, потом взял и стал смотреть, где у, меня, где у него получается много, и что же он видит? Что же он видит? Он видит следующее. Он видит следующее. А, это старая или новое? картон? Новое. Новое? Ну тогда я не могу совершенно. Так. <связать> <связать> да. Два Что поделаешь? Маркер. Сколько ты я больше сказал. Наверное, да. Так вот. Корень. Пятый. Из 109. Не Я всегда в этом месте ошибаюсь. Я даже записал специально. Нет, правильно, да. Так вот, равно 2 плюс 1. Делить на 1. Плюс 1. Делить на 1. Плюс 1. Делить на 4 плюс 1. И тут он встречает янтарь размер с дом. 77 733. <свят> <свят> ну что он делает? Гнорит это нафиг, да? И получает. Ну давайте быстро. Ну, я в принципе помню, конечно, это. Ну, а, может попробовать быстро свернуть вот, в уме. Отличная задача. Быстро свернуть в уме. Что же такое? 5 четвертых, 4 пятых, 9 пятых, 5 девятых, 23 девятых. Итак, это равно с большой точностью 23 девятых. <coughs> вот смотрите, у кого есть калькуляр? Всех. У всех. У всех есть калькуляр. Пожалуйста, возведите 23 девятых. В четвертой степени посмотрите, что произойдет. 10? 2. И это она и есть. Великий чемпион АБЦ на сегодня. АБЦ-тройка номер один, самая великая АБЦ-тройка, которая существует в природе, попалась этому человеку при таком оригинальном подходе. Ну, видите как? Дальше вопрос к прогерам. да, это полигон для вас, потому что, может быть, он там может, можно и не обязательно из простых, а может, можно из дробей, а может, как-то еще придумать какой-нибудь извернуться, и здесь еще что-то придумать, вот чтобы очередной корень еще круче дал, потому что ну, думать, что это вот прямо самая-самая-самая великая тройка С, которая существует в природе, ну, может, да, может, и нет. вообще не знаю, верно ли кольца, может, по крайней мере, так сказать, вот. Но на сегодня вот это вот такой супер чемпион и получил он вот таким методом. А, так, ну тем самым можно высказать гипотезу АВЦ так. Можно выставить, что всегда в условиях А плюс Б равно С, верно, что С меньше радикала АВЦ, возведенный в квадрат. Согласно, что на данный момент, по крайней мере, у нас, ну это меньше двух. Значит, соответственно, все известные троки обладают этим свойством. А теперь я завершение сегодняшней лекции в одну строчку вывожу из этой гипотезы великую теорему Херманда. Так? Готовы? Да. Итак, ну, тут я оставил не одну, а две строчки, ну, вот это вот, вот, это вот, это Итак, из того, что вот, всегда меньше это вот, в квадрате, следует вот, это ну, начну с того, что вот, при n равно 3, 4, 5 была доказана 200 лет назад. Вот для n равно 5 это прямо ровно 200 лет назад. 1822 второй, кажется, год. Это вот Ламе придумал очень изощренные доказательства. Представил в публике. Вот. То есть как бы э, вот я считаю, что ну, как, вот это мы, мы это и так доказали наши предшественники. Вот, а мы сейчас выведем при соответственно, n больше 5 из этого утверждения. Итак, пусть а в n плюс B В n равно c в n да? Тогда, согласно гипотезе АВС, согласно гипотезе АВС вот в этой вот суперформе с квадратом здесь, СВН меньше чем радикал. Произведение А в N, B в квадрат. Так, дальше это, соответственно, радикал, тут я могу написать АВС в да? А, ну, просто то, что АВН, В В и это АВС В. Да? И все это тоже квадрат. А дальше я должен написать, что это. Ну, кто продолжит? АВС. Это просто радикал АВС, потому что, потому что n степень не влияет на набор простых, которые входят в разложение числа А, умножить на В, умножить на С. Так, однако это не больше, чем само АВС в квадрате, потому что радикал не, не, не превосходит самого числа. Значит, это не больше, чем АВС в квадрате. Но, если А-г равно С, и это натуральное число, то А и b меньше, чем c. Оба. А значит, это строго меньше, чем c умножить на c. Он умножить на c в квадрате. То есть, то есть c в шестой. Итого, если a в n плюс b в равно c в n, то c в n меньше c в шестой. Что эквивалентно тому, что m меньше 6. Согласны? Теорема Ферма доказана. Я это просто простейшим следствием не хоть ЗПЦ в ее вот такой вот как бы радикальный, вот, вот такой вот как бы в принципе форме, в которой противоречий еще нет. Но меня, похоже, хотят турнуть не стало. Давайте поэтому, еще раз аплодисменты. Да, поэтому. Спасибо. аналог об отсеке кольца в газовых числах или других кольцах? Не, не знаю. знаю. Я Честно, я не знаю. знаю. Я не слышал, нам, я думаю, что уже изобрели. Математики всегда изобретают во все стороны что-то, то, то есть, наверное, да. Да? Дайте, пожалуйста, три совета, чтобы затащить регион по математике. Первый совет. Никогда не ложиться позже 10 вечера. Никогда, Ой, никогда, э, никогда вообще не ложиться позже 10 вечера. Более того, желательно ложиться в 9. Ничего себе. Вставать в 6. Вставать? Ну, я встаю в 5.20, но ну, можно в 6, в принципе. Вот. Э, ну, я просыпаюсь примерно между 5.15 и 5.40. Да, первое условие теоремы записано. Дальше. Второе. Второе. Нужно родиться очень умным. Я не знаю, насколько выполнено в данном случае условия, но если да, то есть, соответственно, тоже потенциал. Вот. Третье. Нужно прорешать до региона по математике около одной тысячи разноплановых задач по математике. Это удовольствие олимпиадов? Желательно, конечно, олимпиадных и словных. Да. Вот. Это, это примерно на 70% эти три условия, примерно на 70% гарантируют результаты. Спасибо. Спасибо. спасибо. Вот, кстати, хотел показать, вот, спасибо за распечатывание. Этот чувак э, написал целые мастерские тезисы в 2010 году, э, сам разными методами искал... АВЦ-тройки через элитические кривые. А, вот, там, вот, там, вот, там вот, вот это вот. Там вот метод про, про, про биткоин кривую. Я не знаю, есть ли он в этой, но это вот как бы в духе этих же самых. Mm -hmm. Вот. Я сам это сам это придумал, но это не в ну, смысле, понятно, что это за нужно все было. Вот. Значит, вот это вот очень интересно. Статья Fine and EBC Triples using Elyptive называется. Джоханнес Петрус Вандерхорст. Все запомнили. Вантерхорст. Мы знаем. Да, Вантерхорст. Вот так. Вот так. Удачи. Кто вот захочет присоединиться, там очень, как бы, движуха, когда есть целый, этот самый РАДОЦЕКОМ, там, Телеграм-канал какой-то, в котором это все обсуждается. В общем, это, это действительно очень увлекательно. Действительно есть шанс просто вручную ныру на что-то такое наплести, что никто до этого нет. Спасибо. Но только не пытайтесь доказывать ее иначе можно закончить совсем другом месте